Есть разные способы случайно познакомиться с книгой. Один мой друг начал увлекаться творчеством современного писателя после того, как увидел его книгу в популярном британском сериале. В какой-то серии его взгляд уцепился за одну из мелькавших там книг. Ему показалось знакомым имя автора. Он подошел к книжной полке и нашел на ней небольшую ярко-желтую книгу, которую ему когда-то подарили. Стал ее читать. Вначале книга была скучновата, и он хотел ее бросить, но она удержала его легкостью слога. Курон он прочел ее до конца, закрыв с широко открытыми глазами. Это была «Осиная фабрика» шотландского писателя Иена Бэнкса, скандальный дебют, увидевший свет в 1984 году. Она относится к категории те тех книг, чей сюжет развивается в нашей реальности. Но в случае с «Фабрикой» спойлеры – это очень плохо, и ее лучше читать, не заглядывая на следующие страницы. Изрядная же доля других книг Бэнкса относится к фантастическому циклу «The Culture», их еще можно причислить к редкому ныне жанру утопии. Наиболее яркой работой в этом цикле мы рискнем назвать «Повесть. Выбор оружия». Неотъемлемая часть фантастического цикла – присутствие там частично гуманоидной сверхцивилизации, которая является единственным гегемоном галактики руководствуясь чувством гиперответственности, она помогает менее успешным цивилизациям в процессе их развития. В терминологии Стругацких ведет прогрессорскую деятельность. Один из таких прогрессоров, в данном случае нештатный наемный сотрудник, и является главным героем повести «Выбор оружия». Этот сотрудник – специалист по ведению боевых действий в примитивных мирах, примерно соответствующих уровню развития нашего с вами мира. Писать о войне без насилия – это вызов, который Бэнкс не принял. Насилие в книге присутствует, но не заменяет основного сюжета. Говоря о деятельности прогрессоров, которые играют важную роль в этой повести, стоит учитывать еще один важный момент. Художественная литература, как правило, отражает те идеи и процессы, которые присутствуют в реальной жизни и в работах ученых, философов и общественных деятелей. В двадцатом веке активной прогрессорской деятельностью занимались Соединенные Штаты и Советский Союз. Скажем больше, для европейской мысли в принципе было характерно деление народов на прогрессивные и отсталые. Иногда это даже списывают на европоцентризм. Сходство между фантастическими мирами Гена Бэнкса и нашим миром заметят не все, но знатоки новейшей мировой истории смогут провести много параллель. Итак. Этого военного специалиста нанимает организация под названием «Особое обстоятельство». Данная организация чем-то похожа на КГБ после нескольких тысяч лет успешного развития. Представляет эту структуру в данном проекте внешне молодая и весьма очаровательная девушка, которая постоянно хочет трахаться, она много работает и видимо, нужна разрядка. А генетическая мутация представителей этой цивилизации, которая позволяет усилиям воли вырабатывать соответствующие гормоны, и управлять своим психологическим состоянием решает проблему лишь отчасти. Так что предпочтение принято давать развратным действиям в гравитационных полях. Сопровождает девушку. Назвать их роботами будет неправильно. Это новая техногенная форма жизни с разумом, в чем-то превосходящим гуманоидной. И самосознанием. Таких представителей искусственного интеллекта там вообще много от мыслящих скафандров до космических кораблей. Все они составляют неотъемлемую часть цивилизации наравне с гуманоидами и пользуются одинаковыми с ними правами. Но конкретно этот дроид — мечта любой сильной и независимой. Он умен, внимателен, заботлив, собирает ей цветы, выражает эмоции разноцветными аурами. Таким милым он стал после кровавой резни, которую устроил во время какого-то задания. Напарница в ответ на это пообещала разобрать его на запчасти, если такое еще раз повторится. А еще он по форме и размерам напоминает летающий чемодан. Мы избегаем называть имена героев. Произносить некоторые из них нужно тренироваться пару десятков страниц, язык сломаешь. Но особого внимания заслуживают имена разумных космических кораблей. «Серая зона», «Трудный ребенок», «Пристрелим их позже», «Мир, залог, Изобилия. «Без дела не беспокоить». Эти и другие имена подчеркивают происходящие в книге события, так что будьте внимательны. Подобный прием с именами в принципе характерен для фантастического цикла Бэнкса и встречается в других книгах, например, в «Эксессии» — книги не менее захватывающей. «Эксессия» — это книжный аналог крепкого глинтвейна, новогоднего фейерверка и партии в шахматы вместе взятых. Вы можете вджобовать на своей работе «25 на 8», купить билет куда угодно, но только не в те миры, которые невероятно красочно описывает в эксцессии Что же до выбора оружия, то эта повесть соединяет мрачную психологичность Осиной Фабрики с космическими приключениями в духе той же эксцессии. Другими словами, главный герой книги — целая армия тараканов в голове, а в его распоряжении целая галактика. Представьте себе «Звездные войны» от лица Владыки Вейдера, Сюжет выбора оружия Ин Бэнкс построил сравнительно сложно. Прошлое и настоящее постепенно сходятся в одну точку, одновременно напоминая мозаику. это к тому, что даже заглянув на последние страницы книги, вы не раскроете замысел Бэнкса. Придется читать целиком. А еще главных героев его повести объединяет одно качество. Они очень хорошо умеют использовать и выбирать оружие. Вначале мы не просто так упомянули Стругацких. Параллель между их книгами и фантастическими произведениями Бэнкса для отечественного читателя может быть очевидной. Но справедливо ли называть Бэнкса их последователем? Если говорить о деятельности прогрессоров, то Стругацкие были далеко не первыми из твердых фантастов, кто начал развивать эту тему. В 20 веке бремя белых людей среди племен чужих значительно раньше звалили на себя героя Айзека Казимова. Именно Азимов начал тему прогрессорства в серии рассказов про Академию. Произошло это задолго до появления книги «Возвращение» и даже до «Страны багровых туч». И какой бы удачной ни была их повесть «Трудно быть богом», преследует навязчивая мысль, что это малость упрощенная и для толкинистов романа Азимова «Конец вечности». Но будь это даже прямым пересказом, мы не упрекаем Стругацких. Талантливый мастер и пересказ сделает блестящий. Например, Заболовский хорошо пересказал для детей Франсуа Рабле. Дети говорят довольны, но оригинал жалко. Блестящая сатира, которая не потеряла актуальности спустя полтысячелетия, превратилась в рассказ об обжорах, а путешествия Гулливера стали набором абсурдных приключенческих рассказов. Странно, что для детей не адаптировали скромное предложение того же Джонатана Свифта. И теперь вряд ли кого-то смутит, если появятся детские адаптации архипелага Гулаг и Человеческим многоножком. В наше время адаптации и ремейки стали способом заработать денег путем продажи старых книг новым людям. А что насчет действительно новых произведений? Что нового создает автор, обращаясь к старой теме? Чтобы оценить новизну, нужно посмотреть на вещи немного иначе. Тут уже не так важно, в чем произведение похоже между собой. И что именно кто-то у кого-то позаимствовал. С точки зрения выявления чего-то нового важно то, чем последующие произведения отличаются от предыдущих. Именно этой разницей измеряется вклад автора в культуру. И на наш взгляд в книгах Азимова, Стругацких или Бэнкса таких отличий достаточно. Но вы вправе составить собственное мнение. Выбор оружия вряд ли подойдет любителям постапокалипсиса и киберпанка. Эта книга как и весь фантастический цикл The Culture, скорее понравится тем, кто готов познакомиться с эволюционировавшим обществом. Ведь несмотря на все мутации представителей высшей расы, изменились преимущественно их общество, а не сами люди. В исключение скажем одно, когда вы в следующий раз соберетесь сделать кому-то подарок, подарите этому человеку хорошую книгу. И возможно, когда-нибудь он случайно найдет ее на своей книжной полке.